заводи красоту одесский маяк на горизонте правее, так держать, Ага, очень хорош. Я вижу, что ты не в духе. Очень ты много видишь, дорогой. Угу. Я вижу, что ты не пришила пуговицу, хотя обещала пришить. Уф, прости, я совсем забыла. Волнуйся. Самое главное не робей. Прямо являйся и докладывай. Штурман дальнего плавания Ирина Захарова. Во всем нужна уверенность. Фух. Конечно. <свят> Давай сюда. Ты наш тоже отслужил свое. Э, нет, в нем есть еще сила. Я его ни на один теплоход не променяю. Я свой дельфин знаю. Я на нем еще до тебя десять лет протрубил. И матросов, и Кочегаром, и рулевым всем был и везде побывал. Жаль только на Караибском море небо. А. Это я упустил. А старика зря обижают. Завтра ремонт кончаем. Пожалуй, опять на рение поставят. Я и решил, дай-ка проведаю сухопутного жителя. <свят> Спасибо, Иван Платон, что не забыл. Да вот досада-то. Мне придется тебя покинуть. Я нынче дочку встречаю. Аю, фу. Да. да давно ли она у тебя, Уауа? А теперь и пусть во. <свят> <свят> Я ее, пожалуй, сама не признаю. Зимой и учится а летом на этой. На практике какой? Боевая. Я у меня... Прихожу я как-то из рейса, она тоже вся школу окончила. Давай, говорит, отец, твою старую робу, пойду, говорит, на моряка учиться. ты перехнулась, говорю. Она, нет, отвечает. Мой дед был рыбаком, мой отец моряком, а я, говорит, тоже на море хотела. Вот собой... Косичкой тут и торчит. Ах ты, говорит, девчонка ты эдакая. Да ты море-то видала? Видала, говорит. А водичку соленую глотала, а она опять свое. Вся меня упрямая. Ну тут я рассердился, затопал. На, говорю, тебе деньги. Приедь куда хочешь, учишь чему хочешь, только, говорю, от моря подальше. Ну и поехала она в этот... Медицинский институт. Совсем расстроила старуха. Ну, расстаемся. Можно начинать плакать. Я предлагаю вам совместную работу, штурман. Благодарю. Вы хотите работать под моим командованием? Это надо попросить Василия Громова, чтобы он согласился работать под командованием девчонки. Просьбы не будет. Давай поговорим серьезно. Не согласна. Жаль. Взяла бы назначение на один корабль со мной. Будешь тонуть, не пожалея пяти минут, спасу. Ты очень любезен. Но я не хочу, чтобы ты рисковал, милый. Я к тебе в помощники не пойду. А ты... Ну ладно, успеем еще поругаться на берегу. Ленинграда. Какой вагон? Вагон. Буду двадцатого. Про вагон не скажут. Молодец. Учите вагон? Возьмите вагон. Есть матрос. Да не матрос, мама, а штурман дальнего плавания. Дальнего? Да ведь я же обо всем писала. Разве мои письма не дошли? Да получила, как же. Кого-то а отцу, прости меня, не все передала. Здравствуй, попка. Все надеялась, что, может, еще передумаешь. Нет, не передумаю. Кириша, подумайте, ведь 27 лет я дожидалась моего старика с моря. Все встречала, допровожала. Да Каждый раз сердце замирало. Вернется он или нет? Ну, в щепцы не взяла, море. Перешел на твердую земли, Живет под моим присмотром. А теперь что же? начинай все сначала? Тебя встречай, допровожай. Да Ах, дальний штурман. Да ты за меня не беспокойся, мама. Я море с детства люблю. И меня море полюбит. Отчаянная. Ты хоть отсюда уж не говори сразу. А по-моему, лучше сразу. Да что ты? Так убить можешь. Человек он старый, сердце слабое. У отца слабое? Да, как бросила работу, все хворает. С виду здоровый, а глаза скучные. Я ему... Петр Федосеевич, ты что, захворал? А он... Нет, я здоров. А ведь я-то все вижу. Вот. <как> must Прозевал, дочь. Прозевал. Что, мать, хороша? Ах ты черномазая. Где ты так загорел? Под ветром на море. То есть, почему на море? Хороший пляж под Ленинградом. Ну, за стол неугомонный. По такому случаю... Здорово. Правильно определила. Вот видишь, так что всех твоих лекаришек заморчило. У нас теперь свой медик. Только я скоро уеду. Куда это? Ну, куда пошлют, на работу. У меня Мне капитана. Вот а, идите влево, потом в до маленького трапу. По цему у вверх, там таки снова влево, и там побачите капитана. Спасибо. Только его зараз нема. Говорят, скоро двинем У рейс. Эх, радоела мне эта стенка. Даже понимаешь, не верится, что опять будем видеть что-нибудь другое. Края деревья нас в дорогу Мальчишки вас толпою окружают, На нас глядят дети с интересом Мы из Одессы, моряки. Я вернусь, красавица, посна или так, Стану поздним вечером у старого кашлана Сердце заволнуется в груди Если не разлюбишь ты, то тоже приходи Деревья нас дорогу провожают Мальчишки нас толпой. Сплянетесь из кресел, лети Спросить, вы к кому? Капитану. Капитан отлучился на берег. Я его замещаю. А вы поделали просто так в гость? Просто так познакомиться. С кем? С пароходом. А? Прошу. На корабле когда-нибудь бывали? На таком не бывало. Пассажирский пароход Победа. Бывший дельфин. Постраходен как Глисер, удобен, как океанский лайнер. Это я вижу. Это у нас променаддеп. А это что? Что это? Это, это же пыль. Морская пыль. На море, знаете ли, всякое бывает. Это разные, мусоны, пасаты. Наш брат ко всему привык. Я знаете, люблю я такой хороший шторм. А скажите, у вас все здесь такие храбрые? Вот боцман. Знаменитый боцман Федюков. Вы знаете, что такое боцман? Догадываюсь. С детства плавает на лучших судах. Пожалуйста, прошу вас. Осторожно, не упадите. Это у нас фор Брас Крюстрюм Брамсели. Как вы сказали? А фор Массель. Ага, а скажите, вы всегда так веселитесь? Свободно от вахты пожалуйста. Спасибо. Как вы уже уходите? Заходите. Как-нибудь загляну. И все-таки вы настаиваете? Да, товарищ начальник, я прошу. Я же вам уже говорил, что этот пароход чудом утерял. Давно пора на слово. Его хватит на одну-две навигации. Ну и что же? А я так думаю, товарищ начальник, есть у нас большие новые корабли, есть старые и похуже. И все они должны работать на полный ход, верно? Даже если им осталась одна навигация. Так-то так. И все-таки я не понимаю вашего упорства. Вокруг новый большой флот. Смотреть приятно. Что вы надумали на дельфины? Не знаю, как вам рассказать. Я с детства привыкла к этой мысли. Еще девчонкой смотрела с берега. Ведь на победе уходил в море мой отец. Вот как? Тянет, значит. А справитесь? Буду стараться. Дело трудное. Там неплохие ребята, но они киснут на этом корабле. Они прекрасно понимают, что судно доживает последние дни. И если мы даже поставим его на рейс, там нужна крепкая рука. Не доверяете? Мы приветствуем приход женщин на командные посты. Но поймите, для начала найдется работа на берегу. Тут тоже нужны люди с образованием. Я так и знала. Подумайте все-таки. Я уже подумала. Мы можем послать вас на Абхазию. Образцовый теплоход. У них красное знамя. Сегодня у них, а завтра у других. Добро. Попробуем. Испытательный срок один месяц. Трудно будет? Приходите ко мне. Спасибо. Ну как что? <смех> Моя очередь. Ну, ясно. Ты, конечно, выбрала самую старую, самую стрепанную калошу на всех 12 морях омывающих Советский Союз. Но не всем жить на образцовые теплоходы. Хотел бы я видеть этот корабль во время шторма. От него при тихом бризе куски отламываются. Смотри, как бы мы твой экспресс не обошли. Да, конечно. Регистром ремонт принят. Принят. Нам утвердили план. План. Вот он график. Одесса Батун. О. До старшего помощника будете вы. А пока нет. не придет новый штурман. А кого пришлют? Еще не знаю, уж, наверное, крепкого париката. Привет. Ну, красота. Эй, на суше. Какая погода на берегу, а? А, прибыл. Абхазия пришла. Сухомский. Некогда. О, много дел. Могу подсобить. Неужели? чего же? Я так полагаю, самое время огурцы сажать. То есть? На месте стоить, стоить. Маленькую инициативу. И к борту можно присобачить полисадничий Настоящее дело. То Что? тебе огурцы, помидоры, лук зеленый. То, скажи ему, а то я сам скажу, А в чем дело? Эдакому кораблю... Шить некуда. Вы так думаете? Нет. Вот мы об этом с вами поговорим через неделю в Батуми. Вот мои документы. Вы, наверное, помните моего отца. Вашего отца? Петровна? Ирина Петровна, это ты? Вы? Это я. Ну, садись. Штурм! О, ну, скажите, штурман. Вот такое девиация компаса. Девиация компаса есть отклонение стрелки компаса от магнитного меридиана. Еще что-нибудь спросите? Еще спрошу. Как же это Петр Петросиевич меня старого приятеля тихим ходом обошел? Дочка, говорит, учится, медиком будет, а? а? Об отце особый разговор. Он не в курсе дела. Да края, где я нас так провожаю, мальчишки на. Гидя! Сейчас сами дол. поднялась наверх и прямым курсом. Капитан, кто, ты толком Я вот так стою, она топ-топ потрапает. и к нему. Кто она? Старший помощник. К чему она? Ну, кажется, знакомы. Знакомы? Это вы, кажется, любите мусоны? А хорошо бы подул такой мусон, чтобы унес с корабля эту, как ее, морскую пыль. И не мешало бы вам побриться. Так я только что вчера, позавчера. Говорят, Сан-Франциско, триста моряков взяли расчет, когда на их низин наняли девчонку в отсант. Так все Сан-Франциско, вони несознательны. Старпом, но и на берегу девчонки не больно командовали. Бачили цацил, были такие, пробовали. Вот бы хотел бы я на них подивиться. А что? Вот однажды выхожу я на берег, кругом весна, пташки себе чирик-чирик, иду, а навстречу... навстречу мне... Если не ошибаюсь, вы о чем-то рассказывали? Так, случай один, про пташек. Осторожно. Не упадите. Давайте знакомиться. Захарова. Кайло. Покрыл. Туткин, Знаю, боцман. Только не дюж знаменитый. Угу. И на хороших кораблях с родом не плавал. Неправда. Честное слово. А этот чем плох? Ну, известный дел, старый. Небольшой, конечно. Конечно, цены Абхазия, не тот комфорт. Подумаешь, а мы здесь такой блеск наведем, что на Абхазии зажмурится. Товарищ Старфон, mm -hmm. у нас и так на палубе чай пить можно, только скатерть подослать. Ну, значит, нужно сделать так, чтобы чай пить можно было без скатерти. Это я вам скажу, не комнату поднести. Корабль. Вот я рулевой, к примеру. И могу его так провести, что от нашего до чужого порта мухи пролететь не еще. А чтобы в одну секунду каждая доска одеколоном побрызгать. Этому нас не учили. А перед начальником стоять вас учили? Посадку. Нет, не успел наглядеться за 40 лет. Кто там такой на мостике? Не разберу. Маленького росту, а? Пойдем, неугомонный. Опять ветром потянуло. Ладно. Петр Федосич, ты куда это стреканул? Я тут, я только да пристави. Что ты? Тебя там внизу сыростью прохватит. У тебя и так ногу ломит. На море никогда не ломит. Вот тебе, скажу, вреда не отрицаю. Ты сложение слабого. Ах. И вообще ты меня... Подожди, я мигом. Мигом? Азябнешь? Кому за тобой ходить? Мне. Ты меня не держи. Я в прошлом человек военный. Ты мне не указ. Федор Федосеевич! Или в виду, э -э она штурман молодой. Так что, ну, ты человек бывалый, в случае чего. Будьте э спокойны. Проведем так, чтобы промеж нас и Абхазии муха не пролетит. В порядке. Но-но, только без кучка. Порядок. Нашего Захарова, дочь, помнишь его? Дочь? Как же, помню Старик сдал этот пароход, когда еще он был маленькой лодочкой, а? Чуть левее Эй вы, полегче Что вы делаете? Развойники! Извозчики! Ну чего ты надрываешься? Пустяковая царапина. Шел бы кто порядочный, то ведь вон. Ай-яй-яй-яй! Кто так отваливает? Я бы такому штурману голову оторвал. Да пойдем, не неугомонны. Надо слушать команду. Этому вас учили? А чего они нос задирают? Теплоход. Мимо них и пройти нельзя. Как же мимо, когда мы их задели кормой? Старое дело. Я веду точно. Муха не пролетит. А тут боковая волна. Случается? Ну и все. Первый раз стоите. Да боюсь. Что вы стоите в последний раз, товарищ Гайло? Что тут особенного? Малость погладили. Это ведь не авария. Особенно то. Если еще хоть раз повторится что-нибудь похожее, я вас немедленно уволю и отдам под суд. Понятно? Это понятно. Поздравляю с первой банкой. Поздравляю. Вы правильно сказали. Правда, и я тут виноват. Причем здесь вы, если я на вахте. Пока оно вышло, лиха беда начала. Ну.. Ч ⁇ рт стоянки здесь можно будет открыть площадку для там на следующей стоянке мы будем все красить до самых пор бомбромселей постойте у меня для вас есть дело пойдем Тревога. А? Пожар. Сиди, сиди. А, молодцы! Где вы только не бывали, булькаки вы не встречали. Простите, Ирина Петровна. В чем дело? Товарищ Старпом, теплоход Абхазия спрашивает, сколько мы времени простоим в Батуми. Зачем это им нужно? Передайте, пусть посмотрят расписание. Есть. Ну да. Молодой человек. Вас, меня? Я, я с теплохода Абхазия. В одесском порту вы нам повредили борт. Вот здесь акт и счетик. Не выйдет, молодой человек. Больно на Вы сами стояли не на месте. Это, во-первых. Во-вторых, мы не задели вас нисколько. Э, почти не задели. В-третьих, в-третьих, что поломали чилити, со свой счет. Вот. Прочтите, вышли неправильным курсом. Ерунда! На вафте стоял мой помощник, стурман мирового класса. О, вот по А ну давайте его сюда, мы с ним потолкуем. А вот потолкуйте, вторая каюта направо. Потолкуйте. Не задаст она ему жару. Только бы у них до драки не дошло, а? Ну. Буду ждать, товарищ Сторопов. До скорой встречи, товарищ Штурман. Придется заплатить. То есть как это? Ну, как-как. Просто так. Понимание. Говорит радиоузел парохода Победа. Передаем граммофонные пластинки. Уважаемая Ирина Петровна, дорогая, дорогая Ирина Петровна, Ирина. Кажется, это неинтересно, но я все-таки скажу о себе скажу, о моих чувствах. Позитор Мендельсон, «Песни без слов». Вы только, пожалуйста, не сердитесь. Вот смотрю я на вас, Ирина Петровна, и как-то лучше становится жить, и почему-то петь хочется, и очень хочется сделать что-нибудь такое героическое чтобы вы мне протянули руку. Слова е, а не мои. И сказали бы два-три ласковых слова по секрету. Вот так как я вам сейчас говорю. Громовых. Служебная? Нет, личная. Жду 15-го Батуми. Твоя Ирина. Написали? Простите, что побеспокоила. Ну да. Твоя Ирина. И ты отец проживает. Узнал про твои проделки? Как приезжаю в Ялту, посылая открытку с видом на Ипетри. На обороте вас, здорова, привет. Что ж, так старики не узнают? когда стану настоящим штурманом тогда узнает. А чем же ты не штурман? Нет, пойдем, так хорошо. А я хочу съесть. Ну, я хочу идти. Нет, ну, если ты не хочешь, пойдем. Нет, хочу. Мне здесь нравится. <звы> <звы> я буду возвращаться с плавания, спешить к тебе. Ты знаешь, когда долго не бываешь на берегу, как приятно думать, что тебя ждут что тебя встретит тот, о ком ты все время думал в разлуке. Тот, кого так крепко любишь. Встретиться, смотреть друг другу в глаза и рассказывать. Знаешь, как много можно рассказать после разлуки? Правда? Вот так и у нас будет. Конечно. Я буду возвращаться с моря, а на берегу меня будет ждать моя милая Винка. Ну как же я буду ждать, если я сама буду в плавании? А из тебя обязательно плавать. Тут хочешь этим сказать? Ну, мы только что говорили. Я совсем не думала о себе. Я буду ждать себя на берегу. Встречать, провожать и махать платочком. Ну смешно, если ты подумала обо мне. Ну, знаешь. Постой, постой, Ириш. Ну ты же обещала не ссориться. Я прощаться не буду. Я сам сегодня на берег. Зайду пробеды старого чела. Ну как он, отец, поправляется? Не знаю. Доктор, Маша. ты лежи, вот если бы не я, так и скакал бы, как конь, а ему все хуже. Вон и глаза-то скучные, скучные. Угу. Да. Доктор, значит банки, горчичники и это повторить? Да, можно. Мама, что с ним? Ой. Да. Доктор дачи барлык, можно, ой Не забудь что ты больной. А, гости у меня сегодня, Ирина. Дочка моя, познакомьтесь. Ну-ка, медик, послушай, как я дышу. Не Она у меня о... Я видел хороший сон, будто я снова на море. Иван Платоныч, взял бы ты меня с собой еще разок глотнуть морского воздуха. Ты что, ты лежи, поправляйся. Я и сам скоро на бережок. Тем более смены есть. Есть и говоришь. А то я хотел тебе присоветовать. Взял бы ты в капитаны мою старуху. или банки ставить. Ириша, ты где? Давай. Не бойся, опять уплываешь. Завтра. Завтра. А я все жду, когда вернешься. Мало ли простора на земле. 56 лет живу. А не слыхала, чтобы девицы в матросах ходили. Ну, пустяки, мама. Только бы отец поправился. Но ведь когда ты здесь, он совсем другой. Все-таки родная дочь. Ну, осталось бы в самом деле. Раз отец захворал, тебя отпустят. И работу найдут на берегу. И доглядеть за ним легче будет. Ну, пожалей отца. -то. Старый он. И опасно больной. Опасно? I <laughs> <laughs> Ухожу от вас на берег. А по какой причине? По очень уважительной. Слыхал? Говорят уходит. Как? Совсем? Угу. Правда? Ирина Петровна, у вас хорошая память? Да, как будто. Плохо. Я думал, вы забыли ваш первый приход сюда к нам. Форбраз-брамсель. Mm. Да ведь это же была шутка. Ну, мы же не знали, кто вы такая. Ребята просили вас спросить. Вернее, передать. Если вас кто обидел, так... Да вы все чудесные ребята. И дело совсем не в этом. Ну, пора. Куда пора? В рейс. А. Это мой последний рейс. Вы что, в первый раз едете? Нет, в те же раз билет покупаете. <связь> ты что же? Не досчитал. Вот. Расшибся? Ерунда. Ну, иди на перевязку уже. Да. Без разговоров. Есть без разговоров. Что решили? Курс на одежду. Полный ход. Попробуем держаться. Так. Без хорошего рулевого не пройдем. Пройдем. Куда? На камне. А Она-то мы качаем? Ну, качать, качать. Ничего особенного, слегка испортилась погода. <связь> Спите спокойно. Вам сказано, хобли, пока не смырла! тебя, хлопок! Ива ва, Платон! Эй! Hey, хороший ветерок! Oh, <laughs> ты! <laughs> ты куда? Тут, да? У морского воздуха? На Старый чё? Мало мы с тобой плавали! А ну, становись, штурвал! А? Старики ещё пригодятся. Бигай, беги, Петя еще Ещё повоюем! По -вою И что тебе делаешь? А ты? Почему ты не в постели? Я? Я старый моряк. Ну и я тоже. Держать ровней. Постой, постой. То есть как это? Я тоже. На каком основании? Еще левее. А? Сам знаю Даем что можем? Я прошу еще прибавить Есть связь? Крик по всему эфиру Кажется, это последний рейс Ah right. Воды прибавляется. Есть связь. Они в шести миллионов от нас. Кто? Амфитрион. Не останется. Капитан запрашивает. Каких денег будет производить в расчет? В английских фунтах, в итальянских лирах или... Стажи ему! <как> Правильно! Ну да. Давайте, давайте. Есть. Вы здешний? Справочку навести. Где сейчас пароход Победа? Не слыхали? Не слыхал. С ними ничего не случилось. Что с ними может случиться? Да. Да-да. Принимаем меры. Координаты. Связь с победой прервана. 10. 10. Сейчас мы их отыщем. Возьмите меня с собой. Вас на море. Тетки, я жена моряка и мать дальнего курса. теперь живем по такому случае теперь слушай мою команду держи теперь мы с тобой поговорим медик Огонь, полегу, полегу. держи Просит учесть на борту женщины и дети. шлюпки сорваны. Капитан просит... Отвечайте, мы, советский пароход «Победа», идем на помощь. на первой шутке старших помощников. По это исключение. Вы меня хотите отстранить от моей работы? Страишься. Я здесь не девочка, а старший помощник. Вот такой... По такой волне шлюпка не пойдет. Молодец. От молодец. Добровольцы на первую шлюпку к Старкову. Как бы ни продуло! Товарищ Захар, разрешите, я пойду с ним. А кто здесь останется? Вы. Приказ капитана. Я его выполню за вас. Спасибо. Настоящий моряк. Человек, Ты их видишь? Иван, ты Видишь? На милости. На суше жена командует, на море дочь командует. Что ты будешь делать? А? Пойди переживай к старугам. там на берегу. Пойдем. Ничего не тут. Трекция. Вам до кого? Доброе утро. А мы вас искали по всему морю. Вы хотели у нас попросить буксир? Еще минута, и мы с тобой опять поссоримся. Ты меня не сердишься? Ну, если ты понимаешь, что был неправ. ты же больной, не Нет, я совсем здоров. И я тебе что-то скажу. Только ты не волнуйся. Елена, помощь капитану. Штурма. Что ты, что ты, что ты, Петр Федосич? Ты... ты молчи. Не беспокойся. Хороший штурм мать oh, хороша Помени мое слово. Она еще капитаном будет.